С вами крошек Дэй. И сегодня мы будем открывать пигнипо! Вау! Какая красивая! Туда надо вставить батарейки и он будет, наверное, светиться. Это кто, зайчик? Да, это зайчик. Какой красивый зайчик. Или медвежонок. Давайте его откроем. Ра давай быстрее, мне не терпится посмотреть. Открыли. Доставай, да Арина. Вау, давай-давай, Садчик, давай, выпрыгивай. И что тут у нас есть? Инст... А ну давай посмотрим. Что-то давай откроем. Так, инструкция у нас какая-то интересная. И тут есть наклейки. Такое что они неоновые, что ли, да? Да, они неоновые. А. А Прикольно. Ты надо ставить батарейки. И он будет светиться Да? Ну что, давай сделаем? Давай! Надо открутить и вставить батарейки Да, вот у нас такая коробочка Видите, один такой болтик надо открутить Ставить батарейки и включить вот этот рычажок Он отключен, да, и будет светиться Да Он такой мягкий, пушистенький И кто боится, например, темноты Да, да, могут сходить с ним и, и не будет страшно Он как ночничок, да? Такой мягкий, да. пушистый ночничок Подушечка, да? Можно так да. сказать И наклейки, оказывается, неоновые Вау Аринка, ну мы уже вставили батарейки А теперь попробуем, да? Да Включим его в темноте? Да Мы думали, что это э, зайчик, но это мышка Вот такая вот прикольная мышка Ну что, давай посмотрим, как она Давай, мне интересно! Три, раз, два, три! Вау! Вот это ночничок! Классный такой! Толстенький такой. Скажи, а здесь есть еще какой то реже? Есть! Моргание, да? Вот! Не вот, знаю, видно ли или нет! Он как бы... Моргает! Моргает, да! Ярче становится, а потом тусклее! очень нравится он. Я его назвала Блуми. Мышка Блуми, да? Да, мышка Блуми, она очень любит кушать мороженое. И когда она наедается, она светится. Да. Вот она в ресторане наелась и теперь светится. Ну, а хотя... когда голодная, она не светится. Ну хотя тут есть вот такая вот кнопочка с луной. И на нее надо нажать, она выключится. Включится, еще вот так понажимать два и раза, и она будет мигать. Ринка, ну классно светится, он не сильно яркий, и его в то же время видно, он как ночничок, да? Вот именно, чтобы ночью рядышком возле подушечки лежал, да. да, и светил. Он при примерно вот так вот светится, как на картинке. Самое главное, включайте на лапке. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!